Что происходит? Малышка случайно разбила кристальное сердце. Я знаю, что нужно делать. заклинания на восстановление кристального сердца. <связывается> <Да>! <связывается> Пора Дружба – это чудо. Премьера нового сезона на канале Карусель. Запишите меня завтра на то же самое.